Пора заглянуть в антикварную лавку к Юре в гости. Давайте глянем, что тут у него новенького. Так, ну что, я уже в магазине. Вообще, меня всегда вдохновляет, когда можно прийти в антикварную лавку, посмотреть какие-то а, новинки, что-то люди постоянно-постоянно приносят. Да бабушка принесла театральную такую сумочку. И она у них пылится, никому не нужно. А... Есть коллекционеры, которые эту тему обожают. Ух ты, значит это... Я первый раз вообще такую вижу штуку. Э, я так понял сумочка с таким жучком, да. Театральная. И она тут на замочке или на магнитике? Или как она? Ага. А замочек открывается каким образом? А, нужно просто поддавить. Я думал, может там ключик какой-нибудь или что-нибудь. Или секретка. Ага. И тут просто денежки. Ну, слушай, тут только мелкие какие-то поместятся, банкноты точно не, не влезут. А какого приблизительно это года? Как ты думаешь? Ребят, напишите в комментариях, как думаете. Проба. Ну, это царь -царь -царь -царь. Это... А бабушка принесла театральную такую сумочку. Угу. Уже, говорит, не возраст не тот по театрам ходить. Почему такой стоит дофига, наверное? А тут какой-то, гляньте, камушек Дорогово. тут есть. И хотел еще показать, что здесь даже есть небольшие небольшая монетка из серебришка. Как вам эта тема? А что почем? Почем сейчас действительно такие вот ложки? Ложки, если хочется, например, домой серебряную ложку, сколько стоит такая ориентировочная? до 30 гривен а, да, 30 а. грамм. Взвешивается ложка, и какая вам надо, и выбирайте себе. Плюс и минус. кушаете кушаете прямо еду из серебра. Гляньте, вот такие интересные бывают такие рисуночки, прямо класс. А какой металл? Это литье. Есть, есть штамповка, а есть литье. То есть, допустим, вот это э, делается штамповка. То есть, э, есть заготовка, ага. она ложится в пресс, ага. бах, выбили, и все, она получилась ложкой. А это литье. Отливалось и, и, и со всеми рисунками. Да, отливается. Они речью. по цене дороже, чем... Э... Конечно, конечно, на порядок дороже. Ну, не серебряное. Что, что Не серебро. Это? Да, да. Серебро? Как серебро? Как серебро? А вот же проба остается, смотри. действительно. какая для религиозные, религиозные моменты. Вот тоже есть щипчики для сахара. Вот, короче, такая тема. 5 копеек. Ой, смотрите, какой красивый герб. У меня, кстати, таких не было никогда, такой разновидности. Да, Интересно. Держи. Сколько 400. стоит такая? Так, чача? Чача. Uh -huh. uh uh -hmm. Да, у него... Прикольно. Так, тут пломба, а Да-да-да, это вы. это. А там есть что-то, да? Да, конечно. Он полный, что ли? Да, за 5-6 А я думал, ты выпил же, и все, и осталась только эта штука. Ну да, булькает. Не как узнать, что там налито что там настоящая ну, чача... Вот пломба стоит. Uh -huh. 2002 это года... это уже оторвать. То я думал, сейчас нормально отметим наш видеоролик. Слушай. Ну что, ребята, открываем. А что за пластиковая, да, пломба? И сколько стоит такой? Ну, гривен выставим сейчас. Слушай, это да. Такая новодельная матрешка, да? Сейчас продаются... Самодельная, новодельная. В этих продаются... Оп... Пам-пам. Кто тут у нас следующий участник так, надо ну, раз следующий участник матрешка Давай. сейчас ага и оп <laughs> еще один все а гитара. класс вот это забавно Бам. Бам. спасибо что посмотрели это видео полностью поддержите его лайком и до новых встреч. Всем пока, друзья.